В эфире можно начинать, да? да, да, да. Так, добрый день, друзья. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Как мне видно? Как мне слышно? Все ли видно? Все ли слышно? Не вижу пока обратной связи. Ну, будем считать, что видно и слышно. Дело в том, что на Ютубе небольшая задержка идет, вас зрители слышат через несколько секунд после того, да, да там секунд, секунд 20, наверное, может быть, 15. Поменьше немного, но задержка есть. Ага, я, я получил обратную связь, все отлично, поэтому поехали. Для начала я представлюсь. Меня зовут Гончаров Олег. Я из города Днепр, Украина. И в качестве небольшого вступления я хочу вам рассказать о... Сейчас я закрою все окна, чтобы они не моргали. Секунду, секунду. В качестве небольшого вступления я хочу вам рассказать свою собственную историю моего знакомства с миром криптоиндустрии. Итак, в далеком 2009 году, в один из дней, ко мне пришел мой заместитель по совместительству. Он был системным администратором и отвечал полностью за безопасность информации. Он пришел и говорит, нужны инвестиции, нужно всего 1 тысяча долларов, и мы купим программное обеспечение, установим его на наших компьютерах в офисе и будем манить биткоин то есть мы будем создавать блоки строить фермы и за это будет вознаграждение в цифровой криптовалюте биткоин я говорю вот ты сейчас сможешь еще раз вот это повторить все то что ты сейчас сказал он говорит я не то что смогу это повторить мало того через несколько лет вот этот биткоин возможно сможет заменить все бумажные деньги ну я ему говорю ты наверное обчитался фантастики, и давай, иди занимайся реальными задачами. Вот мне больше с подобными вопросами не приходи, иди занимайся. Таким образом, таким образом, я, по сути, оттолкнул самую большую возможность в своей жизни. Объясни, почему самую большую. Тогда за 2-3 месяца можно было наманить 10 тысяч биткоинов. Дальше, понятно, считайте сами. Но так или иначе информация попала мне в мозг, и она буквально зеркалилась и попадалась, вот буквально где в средствах массовых информации попадалось слово блокчейн, слово биткоин, цифровые криптовалюты. Это все я как-то изучал по мере поступления информации. И уже в 2013 году, когда биткоин достиг, повышение на 5500% и более, я понял, что это все же тренд. И его нужно изучить поподробнее. Вот. И уже в 2015 году я сделал первые инвестиции в криптовалюты пошел на биржу, начал делать первые шаги по торговле, потом понял, что знаний у меня недостаточно, я брал уроки у трейдеров действующих, изучил волновой анализ, изучил основы технического анализа и начал потихонечку торговать. И на сегодня у меня есть четких три половиной тысячи часов проведения на бирже. Это, конечно, далеко до экспертности, вы знаете, чтобы быть экспертом, надо 10 тысяч часов в области, той, в той, которой ты являешься экспертом. Но как есть. Я могу вам немножечко рассказать, уже исходя из собственного опыта, некие моменты. Итак, торгуя на биржах, я вижу, что на биржах торгуют роботы. И трейдеры используют и роботов, и различные сервисы. И где взять такие сервисы? Я вам скажу, где. Здесь, в сообществе Изи Бизи, есть сервис Криптоноид. И что очень важно, что очень важно здесь, будет сопровождение и обучение. То есть любой человек, любого уровня знаний сможет торговать безопасно на криптобирже. Итак, я сейчас открою слайды. И мы поедем по слайдам. Итак, мы начинаем. Мы начинаем серию мероприятий, посвященных сервису Криптоноид. Сегодняшний вебинар называется Криптоноид. Инструкции по использованию и первые шаги. На этом вебинаре мы познакомимся с вами с самим сервисом и узнаем, как все же он поможет нам безопасно торговать на криптовалютных биржах. Мы с вами освежим для тех, кто знает некие понятия, кто такой трейдер, что такое криптовалютная биржа, что такое IP-ключи, для чего они нужны, что такое Telegram-бот и как мы будем с ним взаимодействовать. Для тех, кто это знает, он просто освежит. Для тех, кто не знает, слушайте, может быть, записывайте и так далее. Затем в режиме онлайн времени мы с вами авторизируемся на сервисе Криптоноид. Я покажу вам, где взять IP-ключи на бирже, на бирже Binance. И поговорим с вами еще и о минимизации рисков, которые этот сервис нам предоставляет. Так, Что такое сервис Криптоноид? Это сервис аналитика. И это сервис, который поможет любому человеку торговать на криптовалютной бирже, торговать как трейдер в полуавтоматическом режиме. Вы сами будете определять, с кем торговать, а с кем нет. Простым нажатием кнопки у себя в телефоне. Сервис будет интегрирован ко всем ведущим биржам криптовалютным и к приватным источникам сигналов. В чем ценность этого сервиса и что вы получите, используя его? Сервис автоматически будет вместо вас выставлять ордера на покупку, ордера на продажу, ваших монет на бирже. И вы не будете это делать вручную. И тем самым убережете себя от ошибок и сэкономите уму времени. В алгоритме сервиса заложен механизм выставления стоп-лосса. И вам не нужно будет следить за тем, как за падением цены. Что такое стоп-лосс, я объясню вам ниже, для тех, кто не знает. Сигналы, которые мы будем получать из разных каналов, будут сконцентрированы в кабинете в одном месте. И необходимость за десятком, следить за десятками каналов также отпадет. И очень сильно рассеивает внимание, когда у тебя пеликает десятки каналов на телефоне, и ты не можешь сконцентрироваться на выполнении какой-то задачи. Это сильно раздражает. А вот здесь это все будет в одном месте, и, и, то есть в сервисе этот вопрос решается. Также будет представлена аналитика по сигналам, аналитика по каналам и по вашему портфелю. Все это будет в одном месте и у вас в кабинете. Для кого этот сервис? Сервис разработан абсолютно, абсолютно для всех людей с разным уровнем подготовки и с разным уровнем базовых знаний в области криптоиндустрии. Этот сервис для всех тех, кто хочет торговать на биржах. То есть, подписавшись на сервис, мы становимся с вами трейдерами и начинаем торговать на криптовалютных биржах, при этом опираясь на сигналы тех каналов, на которые мы подписаны. Кто такой трейдер? Давайте освежим эти понятия, кто такой трейдер. По сути, трейдер – это биржевой спекулянт. А что делает биржевой спекулянт? Правильно? Он извлекает прибыль из торговли финансовыми инструментами. В нашем случае финансовыми инструментами являются монеты и токены. Где он извлекает эту прибыль? Правильно, в специально отведенном для этого месте. Это место называется криптовалютная биржа. Что такое криптовалютная биржа? но ну, Прежде всего, это площадка, где происходит обмен от них финансовых инструментов на другие. Можно менять монеты на монеты, можно менять монеты на фиатные деньги. Как это происходит? Как происходит сам процесс торговли на бирже? Это происходит путем выставления ордеров, сначала на покупку, потом на продажу. И благодаря высокой волатильности самих криптовалют трейдеры используют этот момент, трейдеры – это мы с вами в будущем, они используют этот момент для получения прибыли. И этот рынок на сегодня наиболее привлекателен. Именно из-за высокой волатильности. Пока правила не определены и не отрегулированы регулятором, у нас есть шикарная возможность покататься на этих волнах. Что такое волатильность? Если кто не знает, это разница между минимальной и максимальной ценой актива. В течение дня она может колебаться несколько раз, как в одну сторону, в сторону повышения, так и в сторону понижения. На слайде вы видите пару биткоин-доллар, торгующуюся на бирже Bitstamp. Здесь представлен 4-часовой таймфрейм, то есть одна свеча живет 4 часа. И вы сами можете увидеть, на сколько процентов за это время монета меняется в цене. Это может быть 1, 2, 3, 4, 5 процентов. Это может быть 30 и более процентов, как в одну, так и в другую сторону. Ну, здесь, я думаю, вам все понятно. Вам понятно, на чем зарабатывает трейдер? На волатильности. Торговые сигналы. Что это? Торговые сигналы – это такие сообщения. Они постоянно приходят к нам через мессенджер. Это сообщение о выгодной цене покупки и о выгодной цене продажи. Кто поставляет нам такие сигналы? Да кто угодно. Мы же не имеем возможности с вами увидеть, кто за этими сигналами стоит. То ли там профессиональные трейдеры, то ли там группа аналитиков – то ли группа мошенников, ну, либо группа диванных аналитиков. Мы этого не видим. Поэтому качество сигнала, прежде всего, определяется количеством профитных, то есть прибыльных сделок, которые всегда видны в статистике, сделок канала, который дает сигналы. Вот на правом слайде. Вы видите, это не сигнал, это уже отчет по сигналу. Вы видите биткоин z Classic, вы видите дневной таймфрейм, вы видите, как свеча, вот она зеленая, я сейчас ее обведу мышкой, вот три зеленых свечи, три дня, как цена изменилась на 70% и получен профит в 70%. И слева представлен, как выглядит сам сигнал. То есть вот она, монета Lunar по отношению к биткоину. Рекомендованная цена к покупке в диапазоне 64 тысячи, 68 тысяч. И рекомендованные три таргета, три цены. 80 тысяч, 99 тысяч, 120 тысяч. И рекомендован стоп-лосс. Стоп-лосс – это но он выставляется как раз где-то приблизительно на сильные уровни поддержки, либо минус 5-10% от первоначальной цены закупки. Давайте поговорим о рискованных и менее рискованных сделках. Вот здесь на слайде мы представили вам ресурс CoinMarketCap, на котором... Отображен рейтинг всех монет. Таких ресурсов много, но мы выбрали именно этот. Всего монет на сегодня 1754. Общая капитализация рынка 227 миллиард, миллиардов на сегодня. 227 миллиардов долларов. Доминанс биткоин, то есть доля биткоина в этом рынке на сегодня 49%. Считается, что сделки с монетами из топ-20 списка, из первых 20 монет из списка, наименее подвержены риску. ну и волатильность там, соответственно, меньше. Многие трейдеры предпочитают торговать из второй, третьей, пятой и далее сотен монет. Эти монеты называются шиткоинами. Я не буду переводить вам это слово, вы наверняка все его знаете но риски работы с подобными монетами намного выше, ну соответственно, и волатильность намного выше. Мы хотели представить вам один из примеров, но не стали пугать вот этими большими колебаниями, которые внутри дня бывают. Они бывают огроменными. Не будем сейчас об этих цифрах говорить. В нашем случае в работе с данным сервисом с криптоноидом нам будут поступать разные сигналы как сигналы из топ-20 монет так и сигналы из 2 3 и далее сотни и я скажу вам что нам придется принимать решение участвовать в сделке либо не участвовать вы должны очень четко это понимать теперь риски работы с криптоноидом давайте поговорим, как они страхуются именно здесь. Вот я вам вначале говорил, что мы поговорим с вами про стоп-лосс. Я хочу вам объяснить, вдруг кто не знает, что такое стоп-лосс. Стоп-лосс – это, по сути, отложенный ордер с условием продать монету, когда она резко начинает падать. Здесь на слайде я представил вам как раз вот свой собственный опыт, когда, допустим, я покупаю монету, вот видите, да, 1802 сатоши, это монета Сискоин, вот куплено 14153 монеты. И согласно теханализу я знаю, что… Монета через какой-то промежуток времени, через час, через два, достигнет 2000 э, сатош. Но я не уверен, что она пойдет именно вверх. Я выставляю стоп-лосс. Я не могу одновременно выставить, выставить э, два ордера. Я не могу э, выставить ордер «Take Profit». На продажу монеты и ордер стоп плюс который удержит монету от падения в данном случае смотрите на уровне 1700 я выставляю стоп на уровне 1700 это это приблизительно минус 6 процентов и когда цена достигает 1700 ордер автоматически выносится в биржу и продается по цене 1690 Таким образом я страхую себя от дальнейшего падения. Вот смотрите, в моем собственном опыте есть такой момент. Я в основном торгую внутри дня на коротких таймфреймах. И бывало такое, что меня отвлекал буквально телефонный звонок. Буквально 10 минут я возвращаюсь, а у меня выставлен take profit ордер я возвращаюсь, а цена на все монеты увалилась в минус 40%. Бывали такие моменты. Как это происходит в криптоноид? В криптоноид работают роботы. Они за миллисекунды убирают ордер Take Profit и выставляют ордер Stop Loss. Понимаете, это происходит за миллисекунды, это может сделать только робот. Таким образом... Здесь страхуются риски, и вы не потеряете свои деньги. Именно, именно своевременным выставлением ордера стоп лосс. IP-ключи. Что это? IP-ключи – это ваш личный идентификатор на бирже. Зная его, человек, которому вы доверяете, либо сервис, которому вы доверяете, может от вашего имени осуществлять сделки на продажу и на покупку монеты. Когда вы даете IP-ключ сервису, можете быть спокойны. Вывести средства невозможно с биржи. Ими можно только управлять покупать, либо продавать от вашего имени и, по вашему поручению, монеты. Где брать этот ключ? Есть в инструкции. Мы приложим вам две инструкции. Одну инструкцию по регистрации на бирже Binance, для тех, кто не зарегистрирован, и по получению таких IP-ключей. И вторая инструкция будет по авторизации в сервисы CryptoNet. Теперь давайте поговорим о тарифах и ценах. На слайде и у себя в кабинете вы можете видеть тарифы на использование сервиса. Относительно тарифов и цен я скажу вам следующее: в августе мы проходим бета-тестирование только внутри сообщества Изи и только для тех участников обращаю ваше внимание, только для тех участников, кто в прошлом выполнил условия. Если вы забыли, о каких условиях идет речь, пожалуйста, обратитесь к своим спонсорам, к своим капитанам, к своим мастер-дистрибьюторам. Они вам объяснят о тех промоушенах и о тех условиях, которые были озвучены ранее. Во время теста бесплатный период не расходуется. Что нам необходимо для использования сервиса Криптоноид. Ну, нам нужна электронная почта, желательно Gmail. Нам нужен аккаунт на криптовалютной бирже. На сегодня это аккаунт на бирже Binance. Нам нужны средства на этом аккаунте. Средства только в биткоинах, потому что мы на сервисе будем торговать только в паре биткоин-монета. У нас не будет ни этериумов, ни USDT, ни каких-либо других монет. У нас будет только биткоин. Нам нужен аккаунт в Telegram. Нам нужно авторизироваться в сервисе CryptoNoid. И, соответственно, важный пункт. Нужна нам психологическая готовность к доходам, либо к убыткам. Я не буду углубляться в расшифровку последнего пункта, потому что это не тема нашего вебинара. Но этот пункт очень важен. Обратите на него особое внимание. Вы должны быть морально готовы к любым вариантам развития событий. Для чего нам нужен Telegram-бот? Все взаимодействие с сервисом будет посредством Telegram-бота. Именно через него мы будем с вами участвовать в сделках на бирже. Как подключить бота? объяснено в инструкции. И сейчас в онлайне мы, я вам покажу, как это все делается. И хочу здесь предупредить вас о безопасности. Во избежание всякого рода неприятностей, тот девайс, на котором у вас установлен телеграм, держите при себе, чтобы дети, либо некие злоумышленники, которые могут взять ваш телефон, чтобы они вместо вас не участвовали в сделках. Вот здесь на слайде мы показали вам, как действует криптобот. То есть вы его добавляете себе в контакты, нажимаете кнопку «Старт», затем вводите токен авторизации, и ваше взаимодействие началось. Как пользоваться сервисом? Ну, у нас с вами 7 пунктов, как пользоваться сервисом. Необходимо пройти процесс регистрации, необходимо настроить профиль, получить токен авторизации Telegram бота, подписаться на канал аналитиков, от которых вы будете получать сигналы, зарегистрироваться на бирже Binance для тех, этот пункт, у кого нет аккаунта на бирже Binance, пополнить депозит своего аккаунта на бирже, ну и, соответственно, получив сигнал в Telegram, принять его, либо отклонить. Вот так выглядит авторизация в сервисе Криптоноид. Нужно в адресной строке набрать kriptonoid.io и вот здесь в правом углу нажать кнопку авторизации. Затем вот здесь на три черточки нажать выскочит менюшка дополнительная. Первое меню будет настройка профиля. Нажимаете ее, вставляете свою фамилию, имя, почту, телефон. Чуть ниже будет кнопка «Сохранить». Затем вы нажимаете кнопку «Получить токен авторизации Telegram-бота». Вот так выглядит токен авторизации Telegram-бота. Здесь ниже виден адрес Telegram бота который нужно ввести себе в контакты, и дальше уже он скажет, что вам дальше делать. Просто нажмете там кнопку старт, введете токен авторизации, и все. Затем мы подписываемся на канал, но сейчас... Этот канал, подписка на канал пока не работает. Мы сейчас обзорно можем посмотреть топ аналитиков, можем посмотреть, какие профиты, какой аналитик дает, ну и так далее. Здесь все вкладки, все видны. Затем мы регистрируемся на бирже, переходим на binance.com, нажимаем кнопку «Регистрация», регистрируемся. Подробно в инструкции все есть – и пополняем депозит на бирже. Я думаю, что покажу вам сегодня, где это делается, чтобы вы запомнили для тех, кто не знает. И принимаем либо отклоняем сигнал, который будет поступать вам в мессенджер Telegram. Вот так он выглядит, сигнал. И здесь кнопка «Либо принять, либо отклонить». Так... Сейчас я перейду в, в онлайн и покажу вам то же самое, только в, в онлайне. Скажите, вам видно? видно вижу что видно смотрите вот он сервис криптоноид мы нажимаем кнопку авторизация нажимаем на значок easy Community, комьюнити вводим в открывшемся окне свои данные от аккаунта Изи вводим пароль и уже в свой бэк-офис. Нажимаем три зеленые черточки, нажимаем во всплывшем окне настройка профиля, заполняем фамилия, имя, электронная почта, номер телефона с кодом и ниже нажимаем кнопку «Сохранить». Затем нажимаем получить токен авторизации Telegram-бота. Вот так он выглядит. И здесь, если вам видно, здесь просто чуть шрифт тускло виден. Вот здесь вот выделяете адрес Telegram-бота. Вот так вот выделяете. Нажимаете Ctrl-C, Ctrl-V и вставляете в свой Телеграм ВКонтакте, если у вас Telegram находится на компьютере. Ну, либо это все можно сделать с телефона. И запускайте Телеграм-бота. Дальше переходим во вкладку «Добавить биржу». На сегодня пока у нас биржа Binance. Выбираете здесь биржу Binance. И нам нужно с вами получить IP-ключи и секретный ключ. Видите, у меня биржа уже подключена. Но я вам сейчас покажу на своем аккаунте, где это делается. Вот аккаунт Binance. Мы сейчас не будем с вами говорить о регистрации. О регистрации подробная инструкция будет, я вам уже говорил. Теперь по поводу, где получить IP-ключи. Вот человечек. Мы нажимаем вот здесь на стрелочку, и переходим вот сюда, включить IP, либо создать собственного IP-ключ, нажимаем «Включить», он предложит нам ввести метку IP-ключа, мы сюда пишем, ну, допустим, «Криптоноид», написали Создали новый ключ. Здесь он запрашивает у меня двухфакторную ну, аутентификацию. Сейчас я ее введу. Создать новый ключ. Теперь он предлагает нам зайти на нашу электронную почту. Заходим на нее. И в электронной почте подтверждаем. Так, сейчас я никак не могу зайти в электронную почту. Одним словом, заходим в электронную почту, подтверждаем, и перед вами открывается окно, в котором будет два ключа. Сейчас я покажу вам это на слайде. Еще раз еще раз покажу, что будет у вас на аккаунте. Так, здесь это не видно. Значит, смотрите, там будет две графы. В одной графе будет IP-ключ, а во второй графе… Будет секретный ключ. Вот этот секретный ключ нужно будет вам сразу сохранить, потому что как только вы перейдете в другую вкладку, он пропадет, он, он дается один раз. Вам сразу его нужно сохранить и положить в блокнот. И потом вот эти два значения вставить в, в криптоноиде, в вашем аккаунте в криптоноид. Вот, вот таким образом у вас присоединится биржа к криптоноиду. Так, есть. Итак, сейчас демонстрация. Так, я останавливаю демонстрацию, и сейчас я уже могу вам отвечать на вопросы в рамках этого вебинара, если у вас они есть. Так, если у вас есть, у нас небольшая задержка, поэтому я пока не вижу ваших вопросов. В чате много вопросов звучало. Если полистать немножечко вверх, можно увидеть. <свят> <свят> Давайте посмотрим на эти вопросы. Как определить количество или процент депозита на одну сделку? Ольга. Спрашивает, ну я не понимаю, речь идет о минимальном депозите. Минимальный депозит будет приблизительно 0,03 биткоина, это от этого значения будут выполняться ордера на покупку либо на продажу. Если же у вас будет на аккаунте один биткоин, то на одну сделку будет использовано 10 от вашего депозита. То есть, если мы входим в сделку на покупку, скажем, монеты, ну, допустим, сискоин или там амиса гол, 10 это 0,1 биткоина. Сколько времени на оценку принять отклонить есть? Ну, я так понимаю, что как только поступил сигнал и вы входите в позицию, то вам будет дан диапазон цен, по которой вы будете входить в позицию. Если вы нажали сразу, соответственно, вы попали на текущую цену. Если вы нажали чуть позже, робот купит вам по той цене, которая будет на тот момент. Я думаю, что вот так. Так, поехали дальше, дальше, дальше, дальше. Дальше, дальше, дальше. О, а вопросов больше я не вижу. У вас, возможно, не прогрузилось, потому что вопрос очень много. Если у вас не получается читать, возможно... Вот Татьяна спрашивает, э, да, заводить на биржу, биржу можно любую монету, только потом обменять на ВТЦ. Да, на, на биржу вы можете замени, завести любую монету на самом деле, какая у вас есть, завели и тут же обменяли э, на биткоин. И, кстати, у вас на аккаунте, на бирже, может быть, сотни других монет. Работать мы будем только с биткоином. Ваши монеты на бирже никто трогать не будет, э, только свободный депозит в биткоинах будет использован. Вот так. Так, если с Telegram возникнут проблемы, как было ранее, Будет ли мобильное приложение для получения? Да, мобильное приложение будет, но я пока не знаю, когда. Я думаю, что вскоре. Об этом Толик нам обязательно расскажет. Так, что еще, что еще? Угу. Ну, тут вопрос у Татьяны повторяется. Так, по сути, Алексей Бикетов спрашивает, по сути, надо быть готовым только к потерям, выставленных по стоп-лоссам. Да, вы правильно все понимаете, Алексей. На самом деле, когда мы смотрели статистику, да, бывают сделки, где срабатывает стоп-лосс. Ну, в минус 5, в минус 4, в минус 10 процентов, в зависимости от настройки. Таких сделок минимальное количество, но они есть, и вы должны быть к ними готовыми. На самом деле потеря в минус 4%, в минус 5% в общем количестве сделок, она незначительна и в целом результат не влияет. Но опять же, я обращаю ваше внимание на сигналы. Кто вам эти сигналы дает? Бывают сигналы, вот из своего собственного опыта говорю, которые вот ни о чем. Постоянно минусовые сделки. Поэтому повнимательнее с выбором каналов, которые будут давать вам сигналы. Вот. Вот так. Вот в Телеграме будет на русском. Я думаю, что вопрос с переводом, он будет решаться. И сервис будет на нескольких языках, он уже на двух языках, на английском и на русском. И там добавятся еще языки. Так, так, так, так, так, так, так. Вот, Дельшат Марасулов спрашивает, взаимодействие с криптоноидом будет полностью через Телеграмбот. Да, Дельшат, полностью через Телеграмбот. Вы Телеграмботу э, будете, по сути, давать э, команду от вашего имени э, торговать на бирже, выставлять счета, либо на покупку ордера. То есть э, ордер ⁇ это приказ. Вставлять подобные приказы вы будете посредством Telegram-бота. Так, пополнять в какой монете? Светлана уже на этот вопрос ответил По приложению тоже. Татьяна спрашивает еще раз. Торговля через криптоноид будет производиться только в парах ПТЦ? Да, Татьяна, я еще раз вам... Говорю, что он будет только БТЦ монета. Ни эфиров, ни USDT, никакой другой здесь монеты не будет. Только в паре биткоин-монета. Сервис еще не запущен. Да, сервис еще не запущен. Сервис тестируется. Ежедневно туда добавляются... А, это ответы. Татьяна, это вы отвечали, да? Да. Ну, я повторюсь, что сервис еще не запущен. Сервис тестируется, и каждый день сюда добавляются новые функции. Так, еще вопросы. Я после введения Евгения гамяна токена авторизации не получила ответа. Быть может, будет удобнее, если я вам дам сейчас ссылочку на YouTube, вы откроете на компьютере без демонстрации экрана, и там прогрузятся все комментарии, потому что их довольно много, а вы, скорее всего, читаете пока старые вопросы. Давай, Да, давайте, ну вот я прям последний вопрос сейчас прочитал, давайте еще. Угу. А, погодите, я же могу здесь открыть чат. Секунду, мы уже здесь закончили. Нет, не могу, я не вижу чат. Посмотрите, я вам в Телеграме скинула ссылку на YouTube. Mm -hmm. Можете сейчас зайти посмотреть. Зашел? А вы прям с компьютера зайдите, можете отключить демонстрацию, просто чтобы было mm -hmm. ваше видео на вопросы. А на компьютере читать. На компьютере у меня не запущен. Телеграм? да. Я его отключил специально, чтобы он не пиликал. Тимур, вот, Вера, проверьте. Последний вижу Тимура или Ильфата Закирова. Когда начнет работать полноценно сервис? Это последний комментарий? Вера? Да, да, да, вижу, угу. это один из последних. Если полистаете вверх, там будет очень много вопросов, которые вы, скорее всего, не увидели. Угу. так, так, так, сейчас. Сервис полноценно будет работать с сентября месяца, насколько я знаю. И, и с сентября месяца начнется отчет того самого календарного периода, который озвучен прежде в промоушенах. Так. Так, Дмитрий Товстопят спрашивает, можно ли вручную выставлять стоп лосс? Здесь пока еще нет, но будут настройки, и вы самостоятельно можете выставлять стоп-лосс по тем значениям, которые вы считаете приемлемыми для себя. Вам будет предложено сервисом уровень стоп-лосса, вы можете, исходя из своих знаний, исходя из понимания ситуации, выставлять. В настройках такая возможность будет. Саварбек, Боков, минимальная сумма какая? Я вам говорил, 0,03 биткоина. Это будет минимальная сумма, с которой будут работать ордера. Когда именно будет работать полноценный сервис? С сентября месяца. Когда мы сможем уже тестировать сервис? Роман, я думаю, что со следующей недели мы уже сможем начать тестировать сервис этот сервис тестировать возможность будет у тех кто участвовал в промоушене это это не для всех чтобы вы понимали опоздала на вебинар когда можно будет посмотреть я думаю что запись будет и вы там сможете посмотреть так Дмитрий, в настройках по банку и входу в сделку на автомате будут 10%. Будут 10%. Насколько мне известно, сейчас 5%. Это сейчас сказали. Нет, сейчас в настройках 5%. И можно ли будет вручную, допустим, 20% выставлять? Можно. Такая возможность будет. Так, так, так. Сотни каналов и по каким критериям их выбирать. Там будет приведена статистика каждого канала. Прямо статистика. Количество проведенных сделок, максимальный профит за период, количество сигналов, которые дает тот или иной канал. И исходя из этой статистики в рейтинге, вы будете принимать решение, на какой канал вам подписываться. Так, а в Telegram-боте все будет только на английском языке? Нет, я не думаю, у меня на русском. Я думаю, что там это в настройках выставляется. Марат Сарсимбаев. Можно будет давать советы о сигналах на рискованные монеты? Ну, наверное, можно присоединяться к каналам и давать им советы. Наверное, можно. Я думаю, что там работают группы аналитиков, но это не точно, как говорит Толик, которые сами знают, какие советы давать нам с вами. Марат, вы можете создать подобный канал и оттуда давать сигналы. Наталья Свидарова. Правильно выбрать аналитиков «Дело опыта» Или есть более точные рекомендации. Я думаю, что мы будем проводить школы, и там мы будем обращать ваше внимание, как правильно выбрать тот или иной канал. Обязательно будем эту тему более подробно обсуждать. Не забывайте, что этот сервис мы будем сопровождать обучением и различными рекомендациями. Будем вас сопровождать. Это очень важный момент. Так, так, так, дальше смотрю. Когда же он все-таки нормально заработает? Саварбек сентября. Сергей Ткаченко. Кто нам будет объяснять, какой канал использовать? Ну, я буквально ответил на этот вопрос. Мы будем проводить онлайн-школы и различные мероприятия, и будем вас сопровождать. Каким криптоноидом будем пользоваться мы? Елена Седымова. Ну, он один, один-единственный сервис. Этим криптоноидом мы и будем пользоваться. Добавление бирж на данный момент работает? Геннадий, я вам в онлайне показал, что у меня в кабинете биржа Binance уже присоединена. Пока только биржа Binance мы работаем. В чем отличие криптоноида от криптороботикса? Леонид. Ну, это два абсолютно разных сервиса. Криптороботикс продают роботов. Криптоноид – это сервис, сделанный внутри сообщества с обучением, с сопровождением. Ну и далее я буквально сейчас вам объяснил, для чего он и как нам его использовать. Да-да, Татьяна Малая. Как подписаться на топ-аналитиков? Пока эта вкладка не работает, она будет работать на следующей неделе. Олег Черноротов. Биржа Polonix будет подключена? Да, я думаю, что да. Это одна из ведущих бирж, она будет подключена. Если криптоноид требует стоп-лосс, значит, я должна всегда говорить «да». Я, Марина, не понял этот вопрос. Я думаю, что сам сервис вместо вас будет выставлять стоп-лосс. Если монета, вот вы, допустим, купили монету, вы ожидаете рост. А роста не произошло, она начинает резко валиться. В миллисекунды робот выставит стоп-лосс, и вы не потеряете деньги. Вы нажимаете «Да» — акцент. В этот момент происходит сделка. Робот от вашего имени покупает монету и уже дальше, согласно сигнала, выставляет лесенкой ордера на продажу. Если монета резко начинает падать, он за миллисекунды отменяет эти ордера и выставляет стоп-лосс. Я, в общем, это рассказывал, и вот вам повторяю. Так, так, так. Екатерина Хватова спрашивает, «Бот закрывает сделку сам, надо только подтвердить и принять сигнал?» Екатерина, «Да, надо просто подтвердить, и дальше все идет своим чередом». Да, кстати, вопросы начали повторяться. Я думаю, что на ближайших мероприятиях, на ближайших школах мы будем более подробно все, буквально все моменты обсуждать. Я вам говорил, что это для любого уровня знаний. Человек может что-то знать, что-то не знать. Мы будем буквально все вопросы обсуждать и рассказывать. Вплоть до момента регистрации на бирже. То двухфакторной аутентификации, как ее подключить, какие необходимые шаги. Все это будем делать буквально в ближайшее время. Вера, я думаю, что можно заканчивать. Как вы считаете? Oh, Дайте команду, если считаете, что нужно заканчивать, значит будем заканчивать. Да, я думаю, что вот на первый раз, наверное, информации достаточно. Она первичная. Это первоначальное знакомство с сервисом. Поэтому я думаю, что вот можно на этом закончить. Я благодарю вас за внимание. Большое спасибо, что вы здесь присутствовали, задавали вопросы, то есть проявляли интерес. Значит, вам интересно. И я благодарю вас за участие. Вам удачи и профитных сделок в будущем. До свидания.